всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня я хочу поговорить с вами про такую покупку из FixPrice. это жидкие патчи от Senda. интенсивное питание несмываемый ночной уход для зоны вокруг глаз написано до 50 применений я его не все в первый раз так Жидкие патчи на основе. Пчериного маточного молочка способствует регенерации нежной кожи, интенсивно увлажняет и устраняет следы усталости. Экстракт ягод оса и в составе средства стимулирует эластичность кожи, значительно улучшает барьерную функцию, замедляет процессы старения, предотвращает образование мощинок и делает кожу гладкой и эластичной. Гелевое веры увлажняет, оказывает регенерирующие действия на кожу, стимулирует капиллярное кровообращение, способствует выработке коллагена и активизирует обменные процессы кожи лица. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов косметического средства, не наносить на воспаленную или поврежденную кожу. Так, нанести тонким слоем жидкие патчи на чистую сухую кожу вокруг глаз и ставьте на ночь. Результат, отдохнувший, яркий взгляд каждый день. Сегодня я тестировать его не буду, так как я сейчас, точнее, еще спать не собираюсь. Перед сном я его нанесу. Так, брала я его за 99 рублей. Так, давайте посмотрим, что внутри. Ну, как обычно, с Энда тут у них эта фишка такая, походу. Большая коробка, маленький тюбик. Так, вот идут она вот, так, вот такая вот мутная жидкость. В течение недели я буду ее использовать и потом вам дам знать, есть какой-то результат или нет. Так, ну давайте посмотрим, он идет с таким дозатором как он вообще, то вот он идет, вот такой вот жидкий, пахнет очень приятно, в общем посмотрим, что за патчи такие жидкие, ну, насколько я знаю, их хвалили, посмотрим, даст ли он мне хороший взгляд после дня отдохнувший, так как с ребенком это необходимо, вот. В общем, посмотрим, встретимся через неделю, все вам расскажу, честно, без обмана. Ну что, прошла ровно неделя, попользовалась я каждый день перед сном, наносила эти жидкие патчи. Что хочу сказать, из плюсов то, что они не липнут, когда наносишь, дискомфорта никакого нет, все хорошо. Вот. И как бы они не прилипают. В этом плане мне как бы понравилось. А насчет эффекта, я никакого, если честно, вообще эффекта не увидела. Я не знаю, может быть нужно пользоваться гораздо дольше ими. Там месяц-два, чтобы какой-то эффект был. Но за неделю ничего не изменилось. Все как было, так и есть. В общем, лично я этот товар не оценила. Смотрите сами, у всех по-разному. Вот. В общем, думайте сами. Но я бы знала, я бы не стала бы, конечно, брать. Но неделю вот пользовалась. Знаю, буду дальше пробовать или нет. Ну, скорее всего, буду пробовать. Я ничего не теряю. Посмотрим. Может быть, даже какой-то эффект и будет. Ну, также повторюсь, дело каждого. В общем, как-то так. На этом у меня все. Всем пока!